Всем доброй ночи. Прежде чем начать и объяснять, к чему стоит эта банка полной воды и свечи восковые. Я хочу прочитать одно смс. Точнее, не смс, а эм, комментарии. Эм, пишет Мерьем. Добрый день, уважаемая Инга. Я в вашем канале почти два года. Я наконец-то закрыла свой кредит. Такое облегчение. Делала ритуалы от долгов, чтобы деньги пришли. Доход прибавился. Все работает. Спасибо. Теперь буду собирать на квартиру наконец-то. И таких комментариев и смс много. Долги. Как быстро закрыть долги, как быстро избавиться от долгов. У меня несколько ритуалов, они очень сильные и рабочие, естественно, и очень быстро начинают помогать. Понятное дело, что ваши долги никто за вас не отдаст. Кто-то взял эти долги по необходимости, кто-то по глупости, кто-то не рассчитал свои силы, вложился в какое-то дело и прогорел. Но ты взял чужое, а отдать нужно свое. И в любом случае нужно отдать. Никуда не деться. Но как сделать так, чтобы эти долги быстрее закрылись? Чтобы Вселенная дала вам возможность собрать деньги быстрее и закрыть долг. И многие, кто пользовался этими работами, если, например, э избавиться от долгов вуду, там нужны мешки крас красные мешочки и таким образом нужно проводить ритуал. В любом случае каждый из этих ритуалов помог большому числу людей быстрее закрыть свои долги. Где-то банк прощает, где-то проценты снимают, где-то собираются деньги, и человек отдает. Более того, выкупают свои украшения, которые были заложены да, в ломбард и прочее. И через короткое время вы понимаете, что вы... Практически свои долги закрыли. Хочу подарить вам еще один эффективный ритуал. Как закрыть долг. Берете три восковые свечи. Емкость, которую вам не жалко потом выбросить. Потому что после воска остается очень много следов. Можно использовать банку. Вот такую широкой <смех> широким горлышком, вот таким образом, <смех> чтобы можно было делать восковой отлив. Отлив воска испокон веков издревле известен. И используется по-разному. Для снятия э, всяких негативных энергий. Скажу, что восковым отливом, конечно, смерть не снять с человека, не снять родовые порчи и так далее. но восковой отлив может отчасти снять например плохое состояние с глаз, какую-то болезнь принять на себя может воск различные есть методы. Ну еще восковой отлив он может помочь в этом случае. Честно говоря, похожий ритуал я не видела, поэтому, ну, по крайней мере, не встречала подобный ритуал. Однако я этот ритуал испробовала, то есть дала человеку не очень давно. И когда он очень хорошо сработал, я решила вам подарить. Вам нужно 6 ночей к ряду, ну, или сумерки Должны быть сумерки, должно быть темно. Вечер, ночь, не столь важно. солнце не должно быть. В это время <coughs> силы особенно активны. Шесть ночей к ряду. Берете три восковые свечи. Значит, отливаете туда, капаете и начитываете заговор. После того, как воск уже остыл, вытаскивайте и храните. Следующую ночь делайте то же самое. Три восковые свечи, воск. Можно, естественно, в той же емкости, но воду меняйте. Я думаю, что об этом говорить не нужно. Точно так же отливайте. Вытаскивайте уже остывший воск, храните и через день или на следующий день, одним словом, в течение трех дней вы должны эти восковые остывшие лепешки завернуть в черную материю, закопать подальше от дома. Неважно, где есть, там деревья нет, можно в лесу, можно в поле, но в таком месте, где никто не найдет и не вытащит оттуда, желательно. Нужно закопать, оставить там шесть монет, сказать слова «откупаюсь» и уйти. И за короткое время вы очень быстро закройте свои долги. Из ниоткуда вам будут давать средства. Я вам уже не раз говорила и повторяюсь. Никогда не думайте как это может случиться? Откуда это все мне придет? Каким образом я это все закрою? Вы об этом думать не должны. Вы делаете как нужно. Вы попросили, отправили посыл во Вселенную. Все. Вселенная сама разберется, как вам в этом помочь. Итак, начинаем. Если у вас еще и определенный негатив есть, и состояние такое, знаете, подавленное и так далее, это тоже может выйти с этой чисткой, поскольку вы снимаете вот те кандалы, которые вас держат долговые. Воск может... Чернеть воск может, э, скажем так, свеча может и тухнуть, снова зажигаете, и может стрелять по-разному. Ну вы не должны останавливаться, вы должны читать до конца. Когда уже останется немного, одним словом я покажу вам, как это все будет происходить. Итак, капая свечу, <coughs> читаем. Все вернется на круги своя. Долги закроются. Бедность закончится. От нужды очистится моя жизнь. Свои долги от себя выселяю. На воск отправляю. Безденежьи и долги на воск отливаю. Кандалы долговые себя снимаю. Воск. Плачь слезами, все мои долги себе забери. Долги себя снимаю. Бедность и нужду воски закрываю. Воск остывает, мои долги себе забирает. Нужда в воске твердеет. И выхода оттуда не имеет. Отвлекаюсь, потому что могу. <coughs> долги закрываются. Двери удачи предо мной открываются. Да будет так. Заклинаю. И вот так капайте. Пока большая часть свечи не будет уже в воде. На каждую свечу по одному разу читайте заговор. Я всю жизнь старалась не делать долгов. У меня два раза был долг. Но я была уверена, что отдам. И, собственно говоря, больше никогда их не делала и не хочу. И вам советую Стараться жить посредством. Но если уж так случилось, то мои работы вам в помощь, чтобы быстрее отдать и освободиться. Долг, как воронка, тянет и тянет и силы, и деньги, и нервы. Еще раз читаем. Все вернется на круги свои. Долги закроются. Бедность закончится. От нужды очистится моя жизнь. Свои долги от себя выселяю. На воск отправляю. Безденежи и долги на воск отливаю. Кандалы долговые себя снимаю. Воск, плачь слезами. Все мои долги себе забери. Долги с себя снимаю, бедность и нужду воски закрываю. Воск отливает, мои долги себе забирает. Остывает, извиняюсь. Воск остывает, мои долги себе забирает. Нужда в воске твердеет и выхода оттуда не имеет. Долги закроются, двери удачи предо мной откроются. Да будет так. Заклинаю. Но я не буду ждать. И третий раз повторю. Остальное вы сами поймете и сделаете. Все вернется на круги своя.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 И вот так проводите. Шесть ночей к ряду. Обязательно к ряду. Если у вас не получается, значит не делайте. Потом, еще раз напомню. Завернули в черную материю. Вынесли подальше от дома. Закопали. Оставили шесть монет. Со словами, откупаюсь и ушли. И желательно, чтобы в этих местах вы больше не ходили. Спросят, а сейчас зима, как быть? Ну, значит, проведите другие ритуалы, пока зима закончится. Или заранее найдите место в снегу. Там откопайте землю из-под снега. Подготовьте эту яму, а потом проведите. Испробуйте, это очень действенная работа, как и все остальные. По крайней мере, вам дадут возможность все долги закрыть, отдать и избавиться от этого всего. Это очень большое облегчение, когда человек никому ничего не должен. Ни людям, ни банкам, никому. Всем удачи!